Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем рассматривать второе видео. Первое видео мы уже видели. Я настраивал прокси IPv4 на сайте, на у провайдера CloudFooBox. Настроили, мы купили виртуальный сервер. Я показывал, как можно купить, приобрести сервер на сайте CloudFooBox и настроить на нем один прокси-сервер на основном IPv4 и при помощи скрипта на автомате, то есть там буквально нажать 2-3 команды и скрипт сам настроит все автоматически. Единственное, надо будет там подредактировать главный конфигуратор 3-прокси cfg и все. Так, на данном видео, сейчас, данном видео я покажу, как, настроить, как купить дополнительный IPv4 на сервер и как настроить на нем уже дополнительный прокси IPv4. Так, у нас сервер есть, в наличии у нас стоит Ubuntu 16.04 MD64. И я работаю на этой операционной системе. Так, и я уже купил дополнительный IP в четвертый адрес. Для этого, если вы не знаете, как покупать дополнительно, перейдите во вкладку Виртуальный сервер, где я сейчас нахожусь, и перейдите во вкладку и адреса как видим, у нас здесь два, один основной IPv4 и дополнительный IPv4, который я купил совсем недавно. Как видим, они из разных посетей, что у нас очень даже и радует. Так, и заказываем IPv4 дополнительный, вот выбрав вкладку ⁇ Публичный IPv4 адрес ⁇ Домен остается прежним, но ну, можете... В принципе, его даже и подредактировать. И количество IPv4 адресов, которые мы хотим дозаказать. Здесь, как оказалось, можно заказать максимум 3 адреса. Допустим, поставим, если мы 5, нажимаем галочку и нажимаем ОК. Нас предупреждают, что количество адресов должно быть в пределах от 1 до 2 от 1 до 3 вернее, потому что я уже купил один IP, IP адрес и теперь он пишет, что можно указать всего лишь 1 до 2. Здесь сыграла с нами злую шутку, на самом деле на этот сервер можно разместить до 30 IP в четвертых при покупке сервера, это очень важно. То есть, если мы перейдем в панель и закажем виртуальный сервер, такой же, который мы уже купили на данный момент за 149 рублей, Сейчас найдем 149 рублей, вот этот у нас заказан, заказан нажимаем заказать и выбираем здесь IP в адреса, которые мы хотим заказать. Здесь можно заказать максимальное количество, это 30 IP в четвертых. Так что если вы будете покупать э, сервер, то заказывайте здесь по максимуму и тогда вам будет доступно на один сервер э, 30 IP в четвертых по цене 75 рублей за штуку это смотрите на будущее так, но возможно при вот, этой, вот, этим, вот этом действии вы получите адреса из одной подсети это тоже учтите так, и что мы сейчас делаем то есть я рассмотрел, какие у нас ожидают нюансы так, этот сервер мы удаляем отмену нажимаем на покупку и вот наш адрес мы во первых сейчас я что сделал я уже после записи первого видео я уже переустановил операционную систему почистил дабы стереть данные от руд доступа чтобы лихие парни не воспользовались этим сервером и сейчас нам придется проделать операции те которые мы делали в первом видео но это займет буквально там две-три минуты подключаемся через ssh-клиент к серверу, забиваем основной IPv4 и узнаем так, наш root-пароль, который мы узнаем, если перейдем по вкладку «Перейти», попадем вот-вот на эту вот вкладку, где а, выберем «Виртуальные машины» во вкладке «Виртуальные машины» и нажмем а, «Изменить», и здесь вот наш будет root-пароль, который мы скопируем и уже ставим в SSH клиент Ctrl -v. Username у нас по умолчанию root, порт 22. Нажимаем логин, подключаемся к серверу по SSH клиенту, по SSH. Так, и теперь нам нужно забить скрипты по, вернее, <coughs> забить команды, которые приведут в действие наш, наш скрипт, который настроит основной э, прокси, на основ, вернее, настроит прокси на основном IPv4. Для этого нам надо нажать вот эти вот три команды, копируем сразу и э, вставляем в э, командную строку. А, так, и нажимаем Enter. Сейчас у нас отработает скрипт, вернее, установится э, прокси-сервер 3 прокси. И в дальнейшем мы уже также скрипт формирует основной конфигуратор 3прокси CFG. И все, что нам остается, надо будет нам подредактировать этот конфигуратор и запустить уже сами прокси. Что мы и сделаем в дальнейшем и также настроим дополнительный IP, который мы купили. Так как я уже переустанавливал операционную систему, мы купили IP-адрес сервер, который содержал основной IPv4 адрес и настроили на нем прокси в первом видео. Потом я переустановил операционную систему, вернее потом я купил дополнительный IPv4, переустановил операционную систему и тем самым за счет подгрузки дополнительного IPv4 и последующей переустановки операционной системы у нас дополнительный IP-адрес сам прописался в нетворк, в интерфейс главный интерфейс непосредственно сервера у нас э, самостоятельно сервер после переустановки операционной системы самостоятельно настроился на, в сети и если мы э, посмотрим команду вот у нас тут отработал сейчас э, скрипт э, если мы сейчас э, проверим и команды и -а, то соответственно мы и то, соответственно, мы увидим, что у нас сейчас, данный, в данном случае, э, настроен вот основной, если я не ошибаюсь, да, это, это основной IPv4, он автоматически настраивается, и вот этот дополнительный IPv4, то есть... Э, в чем э, с, прелесть именно CloudFlouxa и других хостингов? Не знаю, это не на всех, так на выделенных серверах это вообще не настраивается. То есть здесь там дополнительно надо будет делать настройки. Если э, мы покупаем сервер, дожидаемся полной загрузки IP в четвертых, таких так же, как и IP в шестых, даже, кстати, то мы, после того, как они загрузились, и вот здесь вот во вкладке у нас они IP адреса Показывают активные активные то после, переуст... мы после переустановки то есть мы увидели что они активные потом переустановили операционную систему перейдя во вкладку перейти вот здесь вот виртуальный сервер перейти попадаем вот на эту вкладку давайте я вам покажу даже нажимаем перейти мы попадаем вот на такую идентичную вкладку вот эта вкладка здесь у вас не будет таких кошек нажимаем виртуальные машины и э, вот он наш, наш виртуальный сервер наша виртуальная машина и нажимаем здесь переустановить и переустанавливаем на эту же на этот шаблон операционной системы ubuntu 1604 md64 тем самым мы автоматически настраиваем сеть после переустановки но к сожалению это срабатывает на всех серверах для ручной настройки нужно добавлять их на интерфейс. Как делаю это я? Если у вас не получилось настроить вот таким способом, как я, то есть если мы сейчас проверим пинг на второй адрес дополнительный, набрав команду ping, пробел, shift, insert нажимаем Enter, то у нас пошли тайм-ауты. Это говорит о том, что наш IP-шник правильно настроен, и мы уже можем ä, приступить к настройку главного конфигуратора 3-прокси. Ctrl-C останавливаем ping, и если у вас ping не пошел, то вам в помощь вот такая вот команда, которая настроит за вас сеть для вашего IP-адреса. Пропишет IP-адрес для вашего интерфейса ENC3 как узнать такой интерфейс у вас? Для этого я уже набирал команду IPA, здесь вот указывается ваш интерфейс, главный интерфейс nc 3 Вы вот в этой строчке изменяете на свой интерфейс, в данном случае nc 3 и меняете вот этот дополнительный IPv4, который у вас не настроен до сих пор. А вот эти вот значения у вас остаются неизменные. И забиваете, копируете уже непосредственно вот в эту команду и вставляете вот консоль тапы в область командной строки в правой кнопкой мыши. И нажимаете Enter. Так как у меня адрес уже добавлен, я это не буду делать. Так, после этого, если у вас, допустим, 30 адресов, то вы можете через Excel сформировать полный столбик ваших настроек для каждого IP-шника. То есть команды «Исцепить» можете это все сформировать и уже непосредственно а, вставить э, весь, э, содерж, все содержание этих команд э, непосредственно в консоль, в командную строку. Так, и если вы хотите, чтобы у вас после ребута или перезагрузки виртуального сервера э, эти, на, эти настройки сохранялись, вам нужно или прописать в автозагрузку, э, в, или добавить на интерфейс. Но это отдельная история, мы сейчас не будем углубляться. В данном случае, если у вас, допустим, произошел ребут, то вы можете после ребута также забить эти команды. Так, у нас отработал скрипт. Переходим непосредственно в папку root, обновляем и видим, что у нас здесь добавилась папка 3proxy, она нам и нужна. Заходим и ищем главный конфигуратор это reproxy cfg который нам и нужен я сделал так чтобы этот документ конфигуратор открывался э, при помощи программы notepad++ если это очень довольно таки удобно чтобы не работать вот в консоли и редактировать документы и конфи, конфиги то можно конечно же воспользоваться notepad и отредактировать просто э, визуально так для этого я нажимаю edit with и выбираю обзор непосредственно в нашу программу Notepad++ нажимаем ОК открывается Notepad++ здесь у нас стоит по умолчанию логин Борис пароль 12345 это авторизация прокси и доступ к прокси только по логину Борис так что меняйте свои логины здесь и здесь продублируйте и укажите прокси пароль на прокси который вам нужен говорю сразу, что, что это те логины и пароли для всех прокси один здесь нам нужно указать всего лишь наш ip -шник. Так как у нас два ip мы копируем и вставляем такую вторую строчку. Основной ip в 4 он вот здесь. Так. Основной мы добавляем вот сюда, Ctrl-V, и вот сюда. И дополнительный ip вы 4 который мы купили, мы можем узнать вот здесь и подреса. Вот он дополнительный IPv4, тоже копируем и редактируем в конфигураторе 3proxy.cfg, все, для этого мы сейчас настроим два прокси, для этого сохраняем документ и нам нужно теперь всего лишь запустить команду вот эту вот, это команда для запуска этого конфигуратора, Нажимаем Enter, чтобы убедиться, что наш, наша команда сработала и прокси рабочий, надо забить вот эту команду, которая позволит увидеть все процессы, которые запущены в данный, данный, в данный момент, содержащие слово 3 прокси так как видим здесь у нас два две команды по запуску 3 прокси сейчас объясню почему потому что скрипт автоматически запустил наш три прокси уже при отработке который мы запускали для этого нам нужно убить все процессы и запустить заново наш основной который мы переделали переделали конфигуратор для этого нажимаем а, лучше даже kill прокси ну, давайте вот так наберем kill и наберем идентификатор 1717, 1717. 17. Также убьем второй процесс, kill 1733, вот мы видим 1733, нажимаем Enter, дожидаемся ориентировочно 5 секунд, и проверяем, удалились ли наши процессы. Как видим, процессы удалились. И теперь нам нужно всего лишь запустить опять повторно а, наш 3-прокси вот этой командой. По сути, мы сейчас сделали ребут а, самого 3-прокси. Все, наши прокси работают, теперь можем проверить их на валидность. Для этого можно воспользоваться непосредственно браузером, но ну, давайте браузером проверим. mozilla Firefox. Так, у нас здесь в настройках уже указан а прокси сервер, дополнительно настроить и указываем свой айпишник. А порт по умолчанию 24531, как мы помним, вот этот наш порт, можете поменять на свой, который вам более, более нравится. Нажимаем ОК и не забываем, если у вас всплывает это окно, его, его закрыть. Так, и открываем любую страницу. Подгружается наш IP-шник, наш порт. Всего, теперь нам нужно забить э, логин и пароль, которые в данный момент вот такие. Так, авторизация у нас проходит удачно. А, наберем мой IP. И видим, что вот этот IP-шник наш который мы настроили прокси на основной IP в э, 4 сервера который так теперь переходим в настройки настройки и забиваем здесь уже непосредственно дополнительный IP-шник который мы настроили вот этот ОК и обновляем так опять всплывает окно авторизации у нас логин и пароль один Enter. Авторизация также прошла удачно. И видим то, что вот наш IP-шник также поменялся. Так, а сейчас мы, мы, мы убедились, сейчас наши прокси-сервера работают, наши прокси доступны. Мы настроили два прокси. Переходим на сайт 2 ipru Видим то, что у нас определился наш провайдер. Откуда мы Москва. Прокси уточнить. Нам нужно проверить анонимность наших прокси. Нажимаем уточнить. И нажимаем проверить. Как видим, мы обнаружили, что вернее обнаружили на прокси определение туннеля двухсторонний пинг. Это говорит о том, что у нас прокси не совсем анонимный, и для того чтобы настроить более высокую анонимность, нам нужно отключить двусторонний пинг. В следующем видео как раз я покажу, как можно повысить анонимность прокси. Для этого надо воспользоваться одной такой фичей интересной, которую я покажу на следующем видео. На данный момент у нас нужно, нам нужно отключить двойной пинг, что мы и сделаем? В следующем видео как раз я покажу, как это сделать. Вы используете средства анонимизации, однако нам не удалось узнать ваш реальный IP-адрес. Вероятность использования средства анонимизации 80%. То есть задачу этого видеоурока мы сделали. Мы настроили прокси-сервер, настроили на основном в 4 и настроили на дополнительном IPv4. Я вам показал, как можно при помощи команды настроить сеть на дополнительном в 4 а также показал весь процесс от начала до конца. То есть, этим скриптом и правкой конфигуратора вы можете настроить на любом сервере, на виртуальном сервере. И, в принципе, я думаю, у вас сложности не должно возникнуть. На этом до свидания. Пока-пока. Подписывайтесь на канал, будьте в теме и смотрите новые видео.